Доброе время суток, люди монстры. Сегодня мы наконец-то будем дальше проходить игру Винг. Возможно, ее ждали. 15, 15, 15 может, я ее не знаю. Но в этой я очень особенно. А Нет, ты не можешь. Не можешь. Да, по-моему, это тоже немного странно. Ну, кто ее знает? Она же тут самая главная. Мама не обсуждает со мной вообще никакие важные решения. Может, она из лучших чувств, но художественный лагерь. Я и так уже. Социальный избой, этого недостаточно. Вобьем еще пару гвоздей в крышку этого гроба. Что происходит в мозгу родителей, когда доктор говорит одаренное? Типа, внезапно любая жертва разумная и оправдана. 100 часов игры на бионино в день. Хорошо, никогда не отпускай теннисную ракетку. Конечно, езжай в лагерь на горе, творяй гармонируй с природой. Ладно. Я не хочу быть одаренной, мне некомфортно все это, ожидания, ярлыки, мысль о том, что моя работа результат какой-то смутной гениальности И это я усердно работала над всем этим Я хочу быть нормальной, блин, я хочу, чтобы моя жизнь вращалась вокруг школьного футбола, лака для ногтей и дизайнерских поделок Вообще мальчикам нравятся нормальные, мальчиков не отпугивают нормальные И одаренность на другой чаше, Тьфу. Трудно, наверное, живется, Оливия и это ради зеленая. вот такая короткая карта а ну понятно почему теперь мне нужно за 3 секунды пройти за 3 15 а я смогу пройти а я не знаю сейчас попробуем 3 3 да получается 3 3 3 и 37 Три... 3... О, прошел Ладно, и теперь за три ровно. Ну, это, наверное, тоже возможно. Сейчас попробуем. Так, так. О, хо! 2 993. Ничего себе. Это же почти вот чуть-чуть. Следующий уровень. White Water называется, то есть белая вода. Я его прошел еще раз, просто у меня потерялась запись, поэтому сейчас прохожу как бы по второму разу. Действительно, это похоже на воду. Очень даже. Хотя, только тут вода меня выталкивает, а настоящая вода, она никакая. Но они интересно сделали. Так, а что, мне вниз нельзя, да? А, мне надо сверху пройти. А... Ладно. И вот там данные, которые я уже собрал, потому что по второму разу прохожу. Ну, потому что запись у меня не записалась. Я это заметил только когда уже начал монтаж делать. Так, сейчас сломаю штуку. Сломали штуки. И сейчас вверх. А, нет, нужно нырнуть. Вот так. Я толкнусь еще. Давай. Эх, прошел. Ходящие лоссы. Короче, новости. Мы столкнулись с Джейком, из велосипедного магазина, и он сказал, что может прийти на озеро. Я сказала ему, что ты скорее всего придешь. Можешь поблагодарить меня позже. Лос. У тебя была возможность посмотреть в мамин шкафчики с лекарствами? Она сейчас типа переживает развод. Возможно. Там что-нибудь хорошее найдется. Жанет уже обчистила папину сумку. Все будет офигительно. Чумоки? Мне не кажется, что они что-то хорошее замышляют. Но я боюсь, что никогда не узнаю, что именно. И снова у меня проблемы с записью. Я записал, как прошел этот уровень. А он у меня не записался. Вот прохожу по второму разу. По второму разу-то уже побыстрее будет. Хотя, эм, кажется, нет. 10-124. То есть, вот чуть-чуть там, совсем. миллисекундочки. А это считается. Здесь в системе даже наносекунды имеют значение. Так говорила мать. Надо ей, ей верить И за 7 секунд У меня аж получилось в тот раз пройти Вот сейчас попробую Так, 7 688 Сейчас, чуть-чуть Сейчас, -чуть. сейчас, сейчас, сейчас будет э, нет Это 7 900, это даже хуже, чем в тот раз Ну давай, ну чуть-чуть Так, вот сейчас хорошо ускорился может быть смогу пройти 5, 6, 7 Не, не успею. Ладно, еще раз. Так, хорошо ускорился. Вот сейчас... О, даже не стукнулся. Блин, все равно не успел. Как я прошел в тот раз, я не понимаю, вроде же. Ладно, все. Все. Недавно человечество было охвачено спором, четкости, довольно плохого качества фотографий. Цвет запечатленного платья было трудно определить. В глобальном совместном усилии человечество временно отложило в сторону работу, чтобы решить эту проблему. Как ненавистница неопределенности. И поскольку я тоже надеюсь повлиять на ход истории человечества, я впечатлена. Mm -hmm. Я получила свой собственный адрес от электронной почты. О, ну, это Ты хорошо. Ты Рассказать это тебе. Это то же самое, что и объяснять суть налогов лошади. Но я так возбуждена, что мне надо ко мне, то рассказать. Вот это лирек, вархаман собака, Я подписалась на несколько регулярных публикаций и уже получила мою первую непрошенную сводку. Вообще-то это уже устарело. Я не думаю, что кто-то сейчас пользуется электронной почтой. Ну, я имею в виду, в 2005 году, когда эту игру сделали, возможно. Но сейчас точно никто. Потому что, ну, кому нужна сейчас... Кому нужна сейчас электронная почта? Ну, разве что учителям в онлайн-классах, которые Редомарк говорит, им отправлять, я имею в виду то, что часто уже можно все отправить не только по почте, а вообще в электронную сеть. Это же гораздо быстрее во ВКонтакте отправить кому-то, чем по почте. И удобнее. Сейчас я пришел не первый, потому что я потерял. Я данные собирал. Вот сейчас точно первый приду. А не вон, как стукаются во все, с... в... во все уголки. Ну вот, все, я как бы уже первый. Хотя тут чел хорошо шел, мог бы меня обогнать, если бы в тот раз не сукнул за об стену. Я полагаю, у нас с тобой есть свое соглашение. Ты работаешь, чтобы удовлетворить меня взамен на блестящие камушки. Ты так мотивированная, что ничего не спрашиваешь. Твое существование такое простое, прекрасное, в каком-то смысле. Ты не загружен задачами пользователя, проблемами безопасности или системными соглашениями. Ты просто работаешь. просто работаешь. Я думаю, я завидую. Мне завидуешь? странная это какая-то. Ты же главная тут общем, самая. вожатая Саншай. Да, так ее и зовут. Хочет, чтобы мы потратили 20 минут записывая и реагируя на свои чувства. К сожалению, слухи оправдались. В художественном лагере нет интернета, это сурово, чувство, которое я испытываю, мне стыдно, что поругалась с мамой перед отъездом, просто, я знаю, что она старается изо всех сил и любит меня и все такое, но она считает меня маленькой девочкой, все, что имеет значение, это победить в споре, ну и не показать свою слабость, что я на самом деле люблю ее, когда я злюсь, это происходит само собой, первобытно, что ли, Кажется я сильно задела ее чувства. Я втянула папу в это. Я нанесла решающий удар. Похоже, да, это было первобытно. Прости меня, мам. Да, не очень у нее дела. Не пойму, почему люди смирились с тем, что они смертны. Например, они не подсчитывают свой срок годности и не строят сразу планы на будущее. Кажется недостаточным регулярно празднования своего юбилея, в то же время специально игнорируя свою судьбу. Я буду использовать свое время по максимуму. Не могу существовать. Подобно свечем. Не знаю, сколько я буду еще гореть или как ярко твитую. Ой, прости. Моя программа глубокая мысля слегка зависла. А, да ничего. У всех бывают такие глюки. Да? У меня нет. Реплика называется. Этот уровень. Из них половина, я даже не знаю, как переводится. Возможно, потому что у них и нет перевода. Они просто есть какие есть. Как некоторые русские слова не переводятся на английский. Не Или... лень. Вспоминать какие слова, но точно же есть. Интересно, кстати, тут все сделано. Крутящиеся штуки. А зачем я сюда иду, кстати? А, тут ключик. Ладно. И потом что? Я соберу ключик. Ай. Хорошо, что я не могу умереть здесь от того, чтобы что-то удалось. Ой, я а там вижу еще слева что-то, а справа, то есть. А, ну да, тут... А, так, тут три Ну, понятно, теперь. Прошел. И теперь мне вниз. Ого, здесь прям планеты. Здесь прям планеты. И планеты, и вокруг планет крутятся другие планеты. Ой, как это я... Как это идеально прямо затормозил так, чтобы не врезаться. И здесь еще одна планетка. Так, а мне наверх. Наверх. Так, сейчас от стены топлюсь. Оп. И не надо даже разгоняться, было, И теперь обратно вверх. Ой, ой, ой. -ой. Ну, все, сейчас уже. Все, прошел. Прошел. И теперь осталась сверху штука. Ой, здесь такие штучки. Ай, ай, ай. Это вот меня выражали, прям вообще. Надо попытаться вот в следующий раз внизу прийти. О, а это что? А, я понял, то есть если я сейчас... Да, если я сейчас промахнусь, то мне придется на... А идти снова там же. Вот сейчас... Так, ладно. Ну вот, да, да, вот так вот. Меня просто выкинет наверх. Так, собрал ключ. Собрал... И наверх раз два три, бам, ударился. И сейчас, может быть, я пройду, не ударившись. О, о я прошел! Вы видели, как это близко было? Вообще не дотронулся даже до них. Вау! Сам от себя такого не было. Зачем ты их собираешь? Не пойму меня неправильно. Не, не страшные вещи. Это просто. Мне, кстати, нравятся всякие не Ну просто... Ты вообще можешь утратить? Зачем они тебе нужны? Что они тебе надо то? Я видела много систем, треугольничек, но очень много. Но камушки не являются частью каких-либо систем, что я видела. Да, я тоже задавал этот вопрос несколько, несколько серий назад. Человеческие Помните? мозги настолько чувствительны, что даже упоминание, вызывающие воспоминания фразы, может вывести поток ассоциирующихся воспоминаний и ярких впечатлений. Чёрная лапы сажная стакиха. Как горящий лабанг. Канал тоже как-то влияет. А что такое горящий ладан? Я не знаю. Может быть это с переводом немножко напортачили а? переводчики. Так, это это мы уже читали, да? Это читали. Ладно, переходим к следующему уровню. Деконструкция. И он тоже у нас должен быть взломан. Установи данные на именно ОБ-100-111-00 и наслаждайтесь фейерверками. Так. А, ну... Ну это просто. Да, вот так. А где фейерверки? Вы что, обманули меня? Нету фейерверков. Ладно. Красивых он, кстати, задний. Тут штука, кружится. Можешь меня подбросить? Хотя, ладно, я тут сам смогу. Эти штуки скорее не подбросят, а просто поддержат меня. О, данные. Собрал данные. Так, вот ты, штука, ты быстро кудешься. Подбрось меня. Сейчас, подлечу. Да ладно, в миллиметре от меня пролетело. Ну-ка, сейчас. И еще раз. Ну и я... Улетел примерно ни насколько. Ладно. И вот снова. И вот снова. Вот прям идеально ровно, не там, где нужно. Интересно, как это у меня получается? Я ведь даже не стараюсь. О, а здесь наоборот, здесь у меня из ускорения штука состоит. Окей. Что здесь? Здесь квадратики. По орбите кружится. Можешь меня. Хотя, ладно, лучше не бросай. Меня. О, вот это было, вот это было хорошо. Спасибо тебе. Ну, я полетел. И раз она Ты намного старше, чем ты думаешь. Я не могу даже покинуться, как Есть Она в А вот это вот реально странно и даже немножко жутко, согласен. Вот я уже несколько дней, дней здесь, ты... оказалось не так плохо, как я ожидала. Здесь тоже есть парочка таких же, Одарё... Одарё... Одарё... Одарё... Одарё... вот. Некоторые из них довольно классные на самом деле, Одарё... а не некоторые самом... те еще чудики. Пыль, По сравнению с ним я вообще заурядная. Вообще Этой ночью я долго не спала. Я, не спала. я поняла. Что все дети вырастают и в итоге видят, какие обманщики их родители, лицемеры Родители не знают, что делают они просто напуганные дети, ждущие, когда можно передать тебе контроль над своей жизнью Я выскочила из постели и нарисовала кое-что для мамы, пока думала об этом, что то типа извинений, надеюсь ей понравится Рассвет заставил меня улыбнуться Я улыбнулась той тупой подлинной улыбкой, которая мне не нравится на фотографиях Я вообще не помню, когда в последний раз так улыбалась, чуть не забыла Подслушала на обеде. Вчера я прошла личностный тест. Мне не понравился результат, и я прошла его еще раз. Но в этот раз я отвечала мечтательно. Этот лагерь замечательный. Мне тоже нравится смотреть на нас свет. Но только у меня... Вряд ли когда удается не спать до утра. Но все же... Эти фрагментированные участки очень опасны. Внутри фрагментированного участка ты можешь существовать только отводил на время. Также ты вообще не можешь двигаться. свои движение очень осторожно. Окей, понял. Не буду залетать в эту штуку. Залетел. Ну и что? Ничего не произошло. Но я видел таймер, который был у меня над головой. Точнее. Ну как бы, пот. Хотя у DataWing вообще головы нет. Но я имею в виду внизу где-то там вот была штука менее чем за 20 секунд ну раз я прошел за 20 дней на езде не досмотреть да. думаю что смогу пройти О, нет я застрял а нет все нормально прошел ладно я думаю что пройдем 11 13 14 15 16 да пройдет прошел Это Вин, кажется, я сделала прорыв Хмям, мне нужен ник Люли их очень любит Как будущий человек, думаю я Точненькая, тормозная, любительница 0P000000 Так много хороших вариантов Ох, точно, прорыв Каждый раз что-то для пользователя. Множество событий отправляется по всей системе. Как и должно. Но кое-что случается в сотравляй события, информирующие призмы. Думаю, мы с тобой на верном пути. Ну что ж. До нее, кстати, недолго осталось. Там вот. Вот видите, Я там уже прямая систол. линия. И там а призма. Отчет 20 июля 06 года. 06 года структуры лица пользователя, достоверность системы 0.1, европеоид, 0.9, женщина, 0.75, западная, 0.67, соответствие с необработанными социальными данными, 0.79, моделирование эмоций пользователя, время сбора образца 4 часа 26 минут, дискомфорт, слабый, 21 минута. Острый 2 минуты. Тенденция. Снижение. Тревога. Паника. Слабый. 15 минут. Острый. 9 минут. Тенденция. Снижение. Злость. Слабый. 5 минут. Острый. Отсутствует. Тенденция. Стабильно. Средоточение. Слабый. 25 минут. Острый. 5 минут. Тенденция. Рост. Радость, слабый, три минуты, острый, цвет, тенденция, стабильно, удовольствие, слабый, отсутствует, острый, отсутствует, влажность к показу реклама, пользователя. И на этой позитивной ноте мы закончим этот, наверное, эпизод. А закончится он, когда я проиграю вот на этом уровне, ну или если же я его пройду. Он, блин, он тоже с фрагментированным материалом. Ну что ж, давайте попробуем. О, это что там данное? Вот, блин.